Всем добрый день! С вами канал о радиосвязи компании Радиосил. И сегодня мы поговорим об аксессуарах к портативным радиостанциям. Приобретая радиостанцию для ваших нужд, не лишним будет задуматься о дополнительных аксессуарах, которые могут оказаться полезными. Первое в списке полезных аксессуаров это, конечно же, антенны. Мы можем предложить вам как небольшие антенны, типа Diamond, для локальной связи, так и большие длинные типа ногой 771 двухдиапазонные также есть и штатные в наличии под большинство радиостанций антенны выбираются в основном по разъему который подходит к вашей радиостанции в данном случае у нас SMA разъем и по частоте то есть так как это двухдиапазонная радиостанция то вот эти антенки являются двухдиапазонный просто разного радиуса действия соответственно чем выше антенна тем эффективнее у вас будет связь на большое расстояние следующий полезный аксессуар у нас это аккумуляторные батареи вы можете приобрести как дополнительные батареи со штатной емкостью так и увеличенные батареи где Емкость намного больше. Также мы можем предложить вам кейсы под батарейки и под аккумуляторы для радиостанций. Но надо помнить, что ток у аккумуляторов и у батареек разный. То есть, если кейс идет под аккумуляторы, то... Соответственно, вот здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 аккумуляторов мизинчиковых. Значит, это будет, будет, будет 7,4 вольта. Если мы сюда вставим батарейки, то это у нас будет порядка 9 вольт. Соответственно, для радиостанции. Это не подходит. Заместо одной батарейки нам необходимо вставить пустышку, чтобы работала. Также мы можем предложить вам не только батареи с увеличенной емкостью, но и разные по типу батареи для радиостанций. Вот здесь у нас радиостанция Vertex 231. И к ней мы можем предложить вам два типа батареи. Сейчас фокус сделаем. И сделался. Вот. То есть справа у нас никель батареи с емкостью 1200 мА в час. Слева у нас лития ионные батареи с емкостью 300 мА в час. Обе батареи подходят для этой радиостанции. Единственное, каждому типу батареи вам необходимо будет свое зарядное устройство. Отдельное для никель-металл-гидрида и отдельное для лития ионной батареи. Всегда в наличии у нас есть члы для радиостанции. Это обычные разноцветные силиконовый чехлы, которые защитят радиостанцию от попадания пыли, так и универсальные чехлы для ношения на поясе или через плечо идет дополнительный ремешок и есть влагозащит... влагозащитные чехлы, то есть допустим вот с таким очень удобно на личном опыте скажу вам плавляться по реке можно засунуть в него радиостанцию и не бояться воды сейчас продемонстрирую Вот так вот это выглядит Всё у нас довольно таки герметично и радиостанция не пострадает от попадания воды для удобства использования мы можем предложить вам различные гарнитуры как тангенты так и гарнитуры наушники которые освободят ваши руки так скажем Приобретайте дополнительные аксессуары к вашим радиостанциям в компании Радиосила. И не забывайте подписываться на наш канал. Всем спасибо. Всего доброго.